Собираюсь поставить в свою машину видеорегистратор Xiaomi с всеми опциями и прочими Full HD и так далее Так он выглядит Но к нему идет очень длинный кабель я Кабель дома оставил. И по уму он должен подключаться в прикуриватель и идти через весь салон где-то там внутри чтобы вот здесь вот вывести вторая особенность этого видеорегистратора, у него уже идет не присоска, а идет вот такая вот штукенция, сейчас я вытащу ее из коробочки. на двусторонний армированный скотч. Для того, чтобы подключить с меньшим количеством проводов, я вытащил отсюда плафон с очечником. Через стяжку подключил обычный имитатор прикуривателя, удлинитель, не знаю, как он называется. В него воткнул и примотал изолентой питание. Ну, как бы часть питания через прикуриватель. Сами эти провода заведу сейчас на плюс-минус. Как бы от плафона, где плюс постоянно идет. И, соответственно, выведу через обшивку, как это сделано сейчас на штатное зеркало. Проводку. Итак, мы берем тестер, выставляем на двадцатку в постоянном напряжении и ищем, где здесь. здесь оранжевый будет плюс. Здесь. Вторая на дверь. Сейчас мы ее заводкнем. Раз. Два и угу. Этот контакт работает при открытии двери. Соответственно, нам нужны. Оп. Так, это плюс-минус. Проверяем. Плюс-минус. Видно? Подсветку включим. Плюс-минус. Правильно. Если перепутать контакты, здесь будет минус показывает минус 12, значит перестать штыкара полярность. Соответственно, колхозим. можно теперь наша задача продеть провод вот очень интересно как это засунуть как это было Ну вот, после долгих мучений разобрался, как это все снимается. Я первый раз разобрал целиком панель, снимал. Казалось, надо вот здесь отсоединить эту рамку от черной. Здесь специально есть пазы для отвертки. Маленькая плоская отвертка. Соответственно, отсоединяется вот эта серая часть, а черная рамка висит на обычной липучке, которая, знаете, на куртках, на ботинках. Соответственно Вот я продел Соответственно, надо сейчас Прилепить Куда-нибудь вот сюда Видеорегистратор Как можно менее заметно, чтобы он выглядел Сейчас мы его достанем Присоединим На крепеж Да его вот. Как можно выше не менее заметнее. Главное достоинство, по которой из-за которого я купил этот видеорегистратор, это возможность. Вот он, ожил у нас. Возможно смотреть через телефон по wi -Fi. Так. Уверяем, что мы можем сделать. Вот такое вот. Вот такое вот. что это не, не прилепило, отлепило. Растворителем будет протереть, сейчас ходить. техника работает. Ну, в общем, вот так вот подключили мы эту камеру. конечно же, ваши фотографии с Эльдурадио в различных социальных сетях. Инстаграм, Фейсбук. обогнал ползу пишет камера опять камера вот здесь на выезде из крестцов пишет 50 метров ворот моя довод по нельзя все уехал Давай, удачи! Спасибо! Итак, как вы видите, я уже повесил видеорегистратор, покатался несколько дней, включая дождь, ночь и прочие сложные условия видимости. И скажу честно регистратор не очень я бы его не рекомендовал покупки весь его интерфейс один из главных недостатков весь его интерфейс который передает э, все настройки которые ты можешь сделать через телефон он весь на китайском Этот сенсорный экран сзади у него тоже на китайском можно найти какую-нибудь там программу с английской англоязычную но много настроек не сделать может быть просто потому что у меня версия урезанная но когда покупаешь, они все одинаковые имеют артикулы отличие только там в маленьком коде я когда купил, я не знал этих всех нюансов но после того, как я купил, я начал интересоваться и выяснилось, что где-то мелким шрифтом на форуме 4PDA, 4pda написано, что данной версии прошить невозможно ну, вполне возможно это связано с тем, что урезанный там флэш или еще что-то. В общем отдал где-то в районе двух с половиной тысяч. Это сто процентов выкинутые деньги. Надеюсь, я думаю, что снимать буду. Ну не снимать, когда я рассказываю что-то в машине и говорю, что я вижу, что можно было картинку брать с камеры одновременно с камеры регистратора. Ну мы сами видели. Те видео, которые я наснимал на этот регистратор. И они были далеко не лучшего качества. Слово сказать, до этого у меня был регистратор. Мне давали на тест. Мы пытались заняться его продажами. Citizen какой-то там, 350Z. То да, есть, поищите у меня видео, вы найдете в обзорах. Социальная справедливость. И Ода меня не пустил Ну ладно Вернемся к Ситизену Слово сказать, Ситизен 350Z снимал лучше Хотя он и выглядел менее так брутально Здесь он, этот регистратор выглядит как камера полноценная А у Citizen уже года два Это относительно свежая модель ну, как бы... Кредит доверия Xiaomi не оправдал всякое большинство китайских вещей.